Так, информационное агентство Ледокол, меня зовут Григорий. Разрешите буквально задать вам несколько вопросов в честь вот этого вот праздника, который сегодня. Первый вопрос. Кто победил в Великой Отечественной войне? Ну, Советский Союз. Так, скажите, пожалуйста, за счет чего, на ваш взгляд, побед... Советский Союз победил? Ну, за счет героизма всех. Людей, которые жили на тот момент в Советском Союзе, которые отдали свои жизни, которые работали за счет детей, которые даже несовершеннолетние работали, за счет женщин, за счет мужчин, за счет всех членов этого общества. Так, то есть за счет героизма людей. Да, простого народа. Так, а скажите, а в чем было а, отличие а, и буржуазной Европы на тот момент? Потому что, я думаю, для, ни для кого не исключение то, что тогда Германия, находился германский рейх, у него входило большинство стран Европы, а те, которые не входили, а, там все равно они участвовали в войне на стороне гитлеровской Германии. И было отличие от у нас в Советском Союзе в плане системы. Мне кажется, ну, по моему мнению, люди в Советском Союзе готовы были отдать все и даже жизнь. А там, ну, коммерчески как-то относились, мне кажется, к этому. Но, с другой стороны, там тоже были разные люди. Ну, в целом, в целом, наверное... Советский Союз не, не хотел заработать на этом денег, а хотел действительно себя защитить и освободить других людей, освободить другие страны от фашизма. То есть освободить именно другие страны, и себя защитить, и освободить именно от того, что... Именно от агрессии, которая была совершена да, да, в отношении да, да. нашей стороны. Так, смотрите, почему сейчас красное знамя, которое им было символом людей, в том числе и символом победы в Великой Отечественной войне, и вообще символом народным таким, сейчас заменяется всячески именно триколорным флагом, который использовался еще во времена... В годы Гражданской войны на стороне Белогвардейской части использовали его. И использовали а, еще коллаборационисты, которые были на стороне Гитлеровской Германии, Третьего Рейха. А, тоже использовали именно как раз эти символы. Сейчас они как раз всячески именно вот заменили их. Как вы думаете? Ну, чтобы стереть а, именно заслугу советского союза ее постоянно нивелировать постепенно постепенно по ниточке это убрать по песчинке с каждым с каждым днем с каждым годом людей которые помнят эти годы становятся все меньше а молодым людям, можно сказать все что угодно. Мы а, а, У нас нет своего опыта, мы поверим. Так, а скажите, а с какой целью именно подменяются вот эти понятия, и почему именно как раз это вот все, а, память, память все вот заменяется на, на что-то? А, Цель-то какая заменить именно тот героизм людей, который был в совокупности той системы, заменить чем-то другим? Как, для чего это делается? Какая цель, на ваш взгляд? А, для того, чтобы э, поменять э, полюсы, э, поменять э, слово фашизм, то есть э, фашизм э, смешать с коммунизмом, и все сравнять, все перемешать, и чтобы сделать все одно. То есть, была опорочена память фактически, правильно? Mm. Um, зачем память какую-то создавать? Нужно все стереть. Цель не uh, опорочить, а стереть. А связано с тем, что система в 1991 году сменилась, если была социалистическая система, где люди работали на свое общее благополучие, поменяли именно на капиталистический способ производства, где все завязано на прибыли частных отдельных лиц и все завязано на деньгах. Есть ли связь Я думаю, есть. Все, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Все, спасибо большое, с праздником вас. Вас тоже. С Днем Победы. Информационное агентство «Ледокол», Григорий. Разрешите вам в честь праздника задать буквально несколько вопросов. Разрешение. Так, первый вопрос. Кто победил в Великой Отечественной войне? В Великой Отечественной войне, по идее, как я вот смотрел, это в Украине, говорят, по идее они победили. Ну, по идее Россия победила. Так, в 1945 году? Да. 8 мая, по идее, вот. А отмечается праздник сегодня. Так, то есть вы имеете в виду подписан акт капитуляции, и именно 8 вая был подписан акт капитуляции, праздник его 9. Да, так точно. Так, до 2 сентября война шла, по идее. Вот. Вторая мировая, да, до 2 сентября, Великосечество, до э, 9 да, совершенно верно. Да, да. Так, смотрите, а вот Украина тогда и Россия, они как, были два разных государства разве? Какое На... государство тогда было прямо крупное, такое, куда входило и Россия, и Украина? С СССР, Советских Социалистических Республик. Да, да, да. Именно это и было крупное государство. То есть, не было отдельно суверенной Украины и России. Все это было общим. Именно, вот это, вот именно эта страна и победила Великое Отечество Один. Так, скажите, пожалуйста, а за счет чего вы победили? Именно вот наше государство, именно тогда она принесла эту... Победила <связано> сильнейшую, на тот момент, крупную армию немецкую. Она была сильная на, на период 41 год, а, но мы все равно, несмотря на какая, какая бы сильная не была, мы победили третьи рых. Ну тоже. Россия сильная, ну СССР сильная страна была. То есть Россия сильная, СССР он был еще сильнее да. получается ну, именно за этого России, да. То есть всегда мы сильные, мы побеждали. То есть угу, фактически. Да. Так, а скажите, пожалуйста, как вот на ваш взгляд, а что было общего именно на тот момент в, в, в буржуазной Европе, в Германии, где вот именно то, что Германия тогда в большинство стран входила, именно принадлежала как никак Германии? большинство стран Европы на тот момент. И вот у нас, э, в чем было отличие вот этих э, стран? Даже не знаю, извините. У нас был со социалистический строй, который направлен на благополучие людей, а в Германии там было именно, у них капиталистический, у них был фашизм. Так. Так, все, спасибо большое, что ответили. Все, с праздником вас. Всего все доброго. Информационное агентство Ледокол, меня зовут Григорий. Разрешите вам задать буквально несколько вопросов, касающиеся праздника сегодняшнего. Так, скажи, пожалуйста, кто победил в Великой Отечественной войне? Ну, как? Кто? Россия? Советский Союз? Так. Наши деды победили. Разгромили сильнейшую на тот момент самую си... да, сильную армию, которая была да, на тот момент. Армию фашистов, так сказать. Так. Скажите, пожалуйста, за счет чего мы победили именно эту страну? Что у нас было э, такое, что что, какой основной вклад был именно в победе? Кто я, я хочу сказать, это в основном люди у нас были все набожные, с дух... в духовном направлении в смысле, двигались. А, все, а с Богом все победили мы. С Богом. Так, скажите, э, ну, согласен, согласитесь, то что, все, как говорится, мы же не голыми руками все равно воевали, все равно уже было и оружие у нас были, и танки. Ну, мы, конечно, закрепленные полностью оружием были, потому что у нас были легендарные люди, которые могли изготавливать такие оружия, которые, где не было аналогом им, никаким странам. Ну, таким образом мы могли... И победите, ну, да. Конечно же, такое сильное оружие, плюс сильный дух и грамотное руководство, согласитесь, было, которое... Ну, конечно, ситуация... тут и высокие головы умом, не одаренные, смысле, находились. Ну и еще раз вам еще хочу повторить, это все благодаря Богу все произошло, потому что у нас были люди одаренные благодатью. И силы Божии. Вот я вам что хочу сказать. Так. А скажите, пожалуйста, а что, в чем было отличие именно в системах в тот момент буржуазной Европы? Я думаю, в принципе, ни, ни, ни для кого не секрет, что тогда Германия она была не в тех границах, которые сейчас современные. Понятное дело, Третий Рейх, туда входил, большинство что государств Европы, и а те, которые не входили, все равно они вклад на стороне гитлеровской Германии, фашистской было. И какая система была у нас на тот момент? я затрудняюсь, вот ответить, У них была капиталистическая фактически система, которая уже у них был фашизм, уже именно у них была агрессивность. А у нас была специалистическая система, которая направлена именно на, на, на которая была целью именно благополучие наших людей, наших граждан. Ну, в первую очередь, благополучие наших людей и победили эту войну. И все. Так, скажи, пожалуйста, Флаг, который, вот у нас был красный флаг тогда, на тот момент, именно вот, которым, под которым мы победили, все, сейчас именно больше заменяется триколором все во всех мероприятиях, везде, скажите, это, с чем это связано? Я, как бы, знаете, не знаю, правда. Так, скажите, пожалуйста, вот у нас та система, которая была, она же отличается от того, что у нас произошло в 1991 году в данный момент сейчас да вот сейчас она вот после то есть после 1901 года и по сегодняшний день именно сейчас другая система по отношению именно которая была до была социалистическая сейчас она другая скажем. ну конечно другая у нас также в смысле да у нас большинство Пожалуйста. Пожалуйста. Так, все, спасибо большое, что ответили. Все, спасибо большое. За... Все с праздником вас. Информационное агентство Ледокол, меня зовут Григорий. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов, касающихся сегодняшнего праздника. Скажите, пожалуйста, кто победил в Великой Отечественной войне? Конечно же, СССР. Так, победили так. те люди, которые воевали, которые освобождали не только Россию, но и всю Европу от фашизма. Скажите, пожалуйста, за счет чего именно мы смогли победить эту Германию на тот момент, когда ты являешься самой сильной армией Европы? Наверное, за счет духа. Духа наших воинов, духа наших людей, которые ковали победу не только на фронте, но и в Тулу. Так, совершенно верно. То есть согласитесь то, что в тылу у нас настолько организация была хорошо поставлена, и заводы, все, все сделал настолько, что мы смогли, что нам смогли поставлять качественные танки, вооружения, снаряды. Все вовремя и в нужном количестве, и, и мы их смогли победить. Ну, может быть, это все было не так быстро и не все так было гладко. Ведь у станков порой стояли кто дети, женщины, все те, кто остались в тылу. И работали они по 12 часов сменами порой недоедая, падая просто от усталости около этих же станков. Так, ну согласитесь, конечно же, не одни, не, не везде, не, прям на заводах не только работали дети, потому что они только заполняют ту часть, которую можно доверить детям все равно, потому что все равно какие-то, му, некоторые мужчины, которые особенно, были квалифицированные специалисты, они, конечно же, находились. Вот. И, понятное дело, далеко не половина, и даже не, боль, не больше половины, тем более не половину были и дети, несовершеннолетние, они максимум там процентов 20 они, и то находились на тех местах, где их можно было поставить, для, для того, чтобы высвободить максимальный ресурс именно для, для обороны именно уже чтобы некоторые, те, те ресурсы которые тех людей которые они пошли на фронт именно воевать я думаю было так я думаю да конечно я не знаю в полном объеме всех цифр вот этой вот статистики вот, но это всем известный факт что кто большинство оставалось в тылу это женщины и конечно же они в первую очередь шли работать именно на благо нашей страны все делали для фронта и для победы. Так, а теперь смотрите по вопросу 12 часов. Да, действительно, люди, у людей был энтузиазм, очень хороший они, да, конечно же, бы, то есть часы работы их доходило и, в принципе, до 12 часов. Но, согласитесь, это было не мирное время, это было условие войны, ну как никак, напал враг, и не дай бог, мы бы проиграли. Это было бы привело бы к очень печальным последствиям для нашего народа, для нашей страны. Конечно, люди это осознавали, и поэтому сами шли работать. Сами э, очень много мальчишек просились на фронт, вот. Многие даже убегали, становились сынами полков и воевали. И много примеров в истории, когда именно дети становились героями, вот. То есть настолько было все воспитание, настолько все люди готовы были защитить свою родину, что буквально что все это было пронизано так, что аж дети понимали, что происходит и спешили на фронт. Да, действительно, это дух, это, я не знаю, патриотизм, это то, что закладывалось, наверное, годами, веками в нас. И сейчас это продолжает жить. Так. Поэтому я думаю, основанием то, что тогда работают по 12 часов, не стоит это как. Я думаю, это никак, не факт, не довольно-таки далеко не печальный, учитывая все события, которые происходили. Ну, конечно, это не печальный факт. Очень много людей погибло. Конечно, это самое, это самое прискорбное, что миллионы людей погибли. Как-никак война. К сожалению, на войне гибнут люди. И без этого никуда, особенно если нас напала такая армия. Так, и, и скажите, вот а, какая система тогда была, которая именно вот смогла создать, вот так организовать все в тылу, именно которой в, так, по, организовать солдат, именно система воспитания? В общем, по стороне, какая система была? Социалистическое. Ну да, то есть, социализм. То есть социализм, где все направлялось на благо людей. Именно тогда больше поставило, поставлено все было. И в условиях войны эта система, она как раз именно победила. Да, я с этим полностью согласен. Но все-таки победили за счет своего духа. То, что это было в нас все-таки. Так, скажите, пожалуйста, а что общего на тот момент было, происходило, в чем отличие, точнее, неправильно я немножко сказал, в чем было отличие тогда буржуазной Европы, которая ходила, я думаю, не для какого секрета, что Германия находилась не в нынешних границах современных, она, конечно, была больше, и большинство стран, они были подчинены, они находились под Третьим Рейхом, а те, которые не находились, они все равно, они были на стороне нацистской Германии, и, и конечно, все помогали ей, для того, как раз именно для агрессивных ее планов. А, и в чем отличие от нашей системы от них было? Ну, наверное, они работали для Германии, но не для себя. А мы работали именно для себя. Для того, чтобы защититься. Ведь не мы развязали эту войну. То есть все-таки понятное дело, что мы защищались, у нас все направлено именно для благополучия собственного, а они именно пытались захватить, им нужны были ресурсы, именно у них была завоевательная именно война. Ну, вот так. Есть, так. так, скажите, пожалуйста, еще вопрос такой. В чем а. все-таки принципиальная разница была Третьего Рейха и Советского Союза, Политическая, экономическая, Помимо духовной, mm. смелые и самоотверженные mm. люди были везде, и с обеих сторон... Люди гибли за то, чтобы идея именно их страны победила, а не просто за ну, кого-то из... Идея, собственно, Третьего Рейха какая была? Это была чистокровная Германия, как было известно. То есть арийская раса, которая, по мнению Гитлера и всех остальных приближенных, являлась главенствующей над всеми остальными. Ну, это частный случай того, что какое-то меньшинство должно управлять, должно управлять миром, да. А что было в Советском Союзе? Какая система в противовес? В противовес? Ну, наверное, честно говоря, это очень такого. В противовес вопрос. у нас была именно социалистическая система, ну, где именно вы да. что. Обычно... собственно собственном примере рассказать именно у вас? О... Действительно, у меня воевал дед, он прошел, так скажем, часть войны, был дважды ранен, в 1944 четвертом году был комиссован по ранению, прожил он до 91 -го года, работал на наших оборонных предприятиях, но, к сожалению, я не видел своего деда, но я им горжусь. Самое главное, что... Но, тем не менее, основное это нужно понять, почему все-таки мы тогда смогли победить, понять, что, что была другая система, и что сейчас, на данный момент... Э, э, как вы думаете, сейчас, вот, э, именно на данный момент, именно вот, эта система, которая была, она как? Ее сейчас? Она подменяется каким-то другим понятием, вот, на ваш взгляд? Ну, сейчас у нас совершенно другое государство, на самом деле. Сейчас у нас всем правит капитализм. Вот, тогда, то есть именно сейчас вот капиталистическая система после 91 -го года, именно все, я они стараются, а в то время люди, уже совершенно другая система была социализма, то есть совершенно разные принципы. Если сейчас капитализм, как я думаю, вы понимаете, направлено на прибыль в частных лиц определенных, и то, что все завязано на жажде ден денег, каждого отдельного, и на прибыли. Ну, может быть, конечно, и так, а тогда на общей все, спасибо, до свидания. Все, вам спасибо, все, все, всего доброго. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Разрешите вам задать буквально несколько вопросов в честь праздника сегодняшнего? Так, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, кто победил в Великой Отечественной войне? Как? Народ. Так, народ, Советский Союз. Конечно. Так, скажите, пожалуйста, за счет чего мы смогли победить нацистскую Германию? Здесь сложный вопрос. Весь народ сам воевал, поэтому победили. Весь народ воевал, и все было поставлено именно технически? Все заводы работали, выпускали снаряды, танки, оружие, все, которое да. необходимо? и пацаны-малыши. И воспитание, плюс еще к этому добавилось. именно Знание было совсем другим. А какое сознание в тот момент было, решить прямо узнать? Ну, как, наверное, советское. Как воспитана я, я, я, сам, революция, как воспитала, так и сама было. То есть была социалистическая система, и она именно как, и все было именно на общее благо, и воспитание было соответствующим. Конечно. Расскажите, пожалуйста, после 91-го года сейчас оно иное, иначе все происходит? Ой, и, даже и, и самое, Никакого сравнения. Абсолютно другие две, две системы. Сейчас капиталистическая, которая все завязана на прибыли, которая сейчас фактически контрреволюция произошла. Да, сейчас я сам не знаю, что произошло. Сейчас одна торговля какая-то. И все. Это капиталистический, это капитализм, то, что когда-то революция устранила. Ну, это, это да. Но тогда мы об этом не думали. Нам говорили, но мы об этом не думали. Мы просто даже посмеялись туда-сюда. А сейчас... Некоторые задают вопрос, ты, ты в какой стране живешь? Сейчас я сам капитализм, я говорю, нет, пока я живой, я живой там. Да. Так, скажите, пожалуйста, вот красное знамя, под которым мы победили, которое было водорожено над Рейхстагом в 1945 году, сейчас почему-то все больше и больше оно подменяется флагом, триколором. Скажите, это почему происходит, Вот на ваш взгляд? Ну, Россия, как и была, она и осталась Россией. Союз, и, сам, он считай, не распался. Он не распался, хоть и все мечтали, чтобы распался. Ну, конечно, и, сам, очень жалко. Народ был весь казахи, грузины, армяне, мордова. И, и сам, ну, вот был кулак. А сейчас чуть-чуть, это -чуть, самое. А сейчас, наоборот, все разбро... Раз... нас разъединили, правильно? Разъединили. Да никто это сам не разъединял. Сам. Это работа тех. Это те, кто наверху правящего класса? Нет, нет, нет, нет. Тех. Американцы там или кто там. Сам... Скажите, а у нас правительство наверху, именно правящий класс, он содействует тому разъединению? И они поощряют разъединение? которое вы что. Хорошо Путин. Хорошо Путин держит. Так, смотрите, а вот коррупция, которая, вот, оли, который, олигархат есть, который сейчас держит все остальные ресурсы, все остальные прибыли, а они, которые покупают все яхты, а они кто вообще нам? Они могут э, считать? Ну, их хак называют. Я даже назвать не, не могу. Это не, это не народ. Вот, они у нас, к сожалению... Да. А, к сожалению, они он... Он сейчас главенствует. Так, но почему-то власти наши не хотят, а, как-то собственно закрывать на него глаза, либо не хотят а, именно почему-то их не трогают. Ну не трогают, это уже их сама недоработкой. Или может и сам. Но это не политика. Это не наша политика. Мне просто сам, знаете что, вот слово спонсоры для меня это дико. Откуда взялся спонсоры, когда у меня нет ничего? Это дико. Это обычное понятие капиталистической рыночной экономики. Ну, вот, ну, а для меня это самое дико. Оно, э, пони, оно спонсирует в основном с целью как раз получить больше, с целью материальных интересов. Ну, это понятно. Колхозы развалились, МТС нету. Народ уже самый. Я же я сам рожден в 1942 году. Вот. Я это все с детства прошел. И мои родители. То есть все то, что все тогда было именно статистическая система, она, она работала на благо людей. Ну конечно, они сейчас старались, как будто это самое колхоз миллионера, это уже величина, а сейчас сам фермер туда, сюда. Я же вам сказал. Это и собой. тогда, естественно, помимо того, что все, тогда все прогрессировало в плане тех, э, технологий, О, в плане развития, Просто, и сама. А Рост у нас роста. сейчас заводов это, это самое, ой-ой-ой, и опять объявили самое, чуть там 40 или четыре, самое. Здесь банкрот, туда. Как, какие банкроты? То что Они не могут осуществлять свою деятельность, их закрывают, и, соответственно, рабочие ну, это, люди это, не смогут... Это, там... это уже сам, власть должна этим руководить, а не мы. Мы же не, не можем кому-то... Почему? И мы могли бы руководить, но нам, нам просто этого не дают, потому что если мы начнем руководить, мы просто уберем все лишнее, что нам мешает просто. А это лишнее, она не хочет уходить, Нет, потому что она... просто уберут меня, тебя и еще кого-то конечно если мы попытаемся но все равно если мы объединимся то тогда все равно мы должны народ должен объединяться и опять составлять силу которая была ну единый клуб ну, ну конечно если мы в, на, в народе вся, вся власть в народе Поэтому пока народ не объединится, ни, мы не сможем не все вот эти проблемы, которые сейчас есть, убрать, устранить. Ну да, сейчас все вот как-то само вторговали туда-сюда, и сам какой-то Не то, что там благо и самое, а сейчас производство и само, очень и, само, мало и самое. Позакрывали такие заводы. У нас в Саратове, если вы в Саратовске, вы знаете, лучше меня. Все, спасибо большое, что ответили. Все, с праздником вас. Спасибо. Как станет система? А, информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов? Конечно. Скажите, пожалуйста, кто победил в Великой Отечественной войне? Советский Союз. Висковые так. войска. Коалиция антигитлеровская. То есть, в общем, антигитлеровская коалиция, в которой решающую роль оказал Советский Союз. Правильно? Конечно, конечно, конечно бесспорно. Скажите, почему мы смогли победить такого врага? Что у нас было такое, за счет чего мы прям мы победили? Так, крупнейшую, сильнейшую на тот момент э, армию. И... Загадочный русский дух, я считаю. Так, а скажите, а то, что у нас есть вот заводы, мы производили, которые подставляли вовремя танки, оружие, патроны, снаряды, все необходимые. Все это силами людей делалось, опять же. Опять же, русский... Русский человек все это сделал, создал. Так, а в, в результате какая система тогда в тот момент была, что смогла вовремя создавать, все грамотно поставила? Ну, система, трудно сказать, система. Система на самосохранение, я считаю. У нас, как, какой у нас был строй на тот момент? Коммунистический. Вот, то есть, -то строй смог все поставить, именно что? Да, опять же, люди, не строй, а люди. Люди сплотились именно, не вокруг строя, а люди как бы как люди, как народ, как нация. А, с, э, люди сплотились именно, понятное дело, что люди сплотились, но строй, это именно название общественных отношений между людьми, которые происходят, согласитесь? Ну, войну, я думаю, он не, не столь роль играет, сколько сам дух человеческий, именно как он есть. Так, но нужно что-то к духу, например, чтобы была победа? Чего духу нужен? Дух нужен. <laughs> будет победа. Ну, а без автомата как воевать? -то? Без автомата. Но ну, это не строй, не строй делают, не коммунисты делают, правильно? Как а делают люди. Так, а люди, они все равно, они же сплочены благодаря чему они так? А именно сплочены, что когда человек друг к другу брат был, человек друг к другу товарищ, они объединены все для общей цели. Да кто ж ее знает, чем он сплоченный был? Ну. Именно система воспитания, именно система, которая именно... Ну, воспитание, воспитание само собой играет роль, Это, бесспорно совершенно. Так, а скажите, вот такой вопрос, в вот, чем было отличие систем тогда на тот момент буржуазной Европы? Я думаю, не секрет, что Герм... Германии она была другая на тот момент, у нее границы Германии были другие, она была больше, и... Многие страны, они бы находились под Германией, фактически они даже составляли. А те, которые не входили в Европе, они все равно содействовали именно Германии, помогали, которые агрессивным ее планам. И вот наша система, в чем отличие было главное? Mm, сложный вопрос, это уже какой-то политологически глубокий вопрос. Ну вот, допустим, по началу наступления, насколько я знаю, фашистской Германии на Европу, mm -hmm. самое долгое, кто у нас в Франции, по-моему, продержалось три дня mm -hmm. в войне, Франция за две недели э, пала. Да, да, да, да, это самое долгое, по-моему, из европейских стран, кто сопротивлялся гиперской коалиции, это в... В Германии, правильно? Так. А согласитесь, что у них были э, капиталистические, у Франции были капиталистические системы отнош... отношений тогда, на тот момент, которая пала, пала буквально за две недели? Ну, опять же, насколько я понимаю, у них чисто прагматический ум сыграл, чем терять людей и воевать, лучше быстро сдаться. Сохранить жизни и сохранить свой мироуклад. Где-то потерять в чем-то своих... Ну, своей норме жизни где-то потерять, но сохранить жизни при этом. И экономику, соответственно. Ну, это прагматичный ум, расчетливый. А экономика потом Франции, она на кого работала? На Германию. Вот, так это, как, я думаю, не люди простые, франц французы, я думаю, не особо радовались, то что все, все их блага, которые создают, они на Германию. По крайней мере, они жили и делали вид, что все нормально, все хорошо. Поэтому я говорю, здесь уже трудно сказать, потому что ну, здесь играет русский, ч... русский дух. Опять, же. Почему мы сопротивляться начали? Почему мы не сдались, как Франция? Чтобы сохранить свою страну и свой строй, чтобы обороняться. Ну, тут где-то сыграл, конечно, и коммунистическое воспитание. И плюс, я опять же говорю, ну, никто не исключает этот менталитет. Русский, славянский, так скажем. Понятное дело, война шла на уничтожение, но тем не менее, мы все равно благодаря тому, что у нас было воспитание, каждый человек, он готов был, ворвался на фронт, фактически. Ну, конечно, у нас другие ценности совершенно были. У нас были моральные ценности, но никак не материальные, так скажем. Так, а скажите, пожалуйста, вот именно были. Ну, понятно, но тем не менее материальные, если на то посмотреть, именно какие доходы были, они все равно были колоссальные. Не просто так, наверное. Потому что согласитесь, то, что если материальный добавляется к моральному, это очень круто. Ну, и не спорю, не спорю, не спорю. А скажите, а вот после 91 -го года у нас что произошло именно вот с системой? Смена системы полностью, с коммунистическим, ну, уже мы пошли, как она, не знаю, как это называлось, 91-е годы, беспредельно. У нас произошло демократия, по крайней мере, как нам говорили. Демократия – это все лишь идеологическая вещь, потому что основная система она была капиталистическая, она завязана на одном – на получение максимальной прибыли отдельных лиц причем, и на то, что все завязано на деньгах. Каждый должен именно работать, именно как можно больше получить благ в денежном эквиваленте, ну или в каком-то другом. Переходим на материальные ценности, переход пошел как раз именно от этой морали, когда внушался, что все люди – братья, основной, основной был трудовой класс. Опять же, как в коммунистическом строе. То сейчас каждый сам за себя, бы на это, экономическая выгода, благополучие личное каждого. Скажите, а это как, а это последствиями может обернуться для нашей страны, вот это как раз, именно вот когда когда люди начать каждый под свою сторону, все это чем чревато? Чревато ли это то, что государство, наше, она просто, и, и, да, если люди разобщаются, то это и государство, оно может просто распасться, да, угрозы а присутствуют ведь такая? Ну, вполне возможно, как я думаю. Опять же, это дело уже специалистов-политологов. Ну, на мой взгляд, да. А на кого работают специалисты-политологи? Когда им, кто им Если они работают, а получается, они деньги получают от кого-то за то, что говорят. Ну, само собой. <свят> Любой труд должен быть оплачен. Не знаю, поэтому сейчас сложно кому-либо верить, кому-либо доверять, потому что кто-то на кого-то работает. И когда ценность материальная это деньги, то, соответственно. Если люди, кто-то на кого-то начинают на кого-то работать, это, смотрите, они их так-то. Их доход, личные блага, он это сказывается на его личных благах, если он работает на кого-то? Смотря на кого работает, кто-то по идеологии работает, а кто-то именно из материальных благ работает. Какую задачу сейчас все человек ставит? А кто сейчас работает на идеологии? Ну, кто-то есть. Остались еще люди, которые работают на идеологии. А если сейчас все связано именно на жажде прибыль, то то получается, они работают на идеологии, то есть, получается, ничего не получают, но при этом они трудятся, а, оказывается, и трубку. Ну, почему ничего? Получают не такие блага, не излишества, а, допустим, ну, я не знаю, как сказать, ну, какие-то часть врачей осталось, которые за мизерную плату, но работают, потому что какая-то есть у них моральная они работают, действительно, но а почему им ничто не, опла не должно оплачиваться? Ведь получается, кто-то, вот врачи работают идейно, а кто-то э представители правящего класса, которые, ну, назовем это владельцев, например, какого-нибудь нефтяного завода, они как-то ну, по, по работе, если посмотреть, они получают целые огромные барыши, покупают себе яхты, и что-то у них как-то морали не наблюдается. Но это несправедливость жизни. Да, это, это и капиталистический строй К чему шли Тогда вопрос, может быть не стоило наверное, тогда уходить От такого пути, который, пути, который был Справедливый к несправедливому Который может просто с каждым годом который, Ухудшение большинства людей Просто нарастает Может быть тогда И который может произвести просто катастрофическим последствиям Может быть тогда не нужно было ну, По моему мнению, может быть и не нужно было Опять, у кого спрашивают Если спросите у токаря на заводе, он скажет что Однозначно нет Потому что социальное обеспечение в то время было, и плюс опять стабильная работа, стабильность была. И хорошие довольно-таки заработки. А если спросить, допустим, у владельца того же нефтеперерабатывающего завода, то тот скажет, зачем. Мне наоборот это в плюс пошло в огромный плюс. Поэтому все это индивидуально. Что несправедливо сейчас, да, классовая вот эта более граница такая, пропасть, так скажем, возрастает. Это бесспорно, ну, смотрите, я думаю, владеть как раз, которые заводов их, всех вот этих, которые это же меньше одного процента вообще населения. Вот. И, и мы, получается, вот большинство людей просто фактически, так получается система, по сути, так, что все решает, по сути, вот этот меньше одного процента. И из-за этого несправедливости расставят угроза развала страны, может произвести то, что и, а это скажется на всем, на жизни наших детей, нас, и даже уже сказывается. Ведь, может быть, тогда поднять вопрос зачем, Мы, что стоп? Мы, эта система уже, что-то, что как-то все, эта система не должна просто дальше существовать. Это просто угроза ставляет большинству населения нашей страны. Это угроза суверенитет нашей страны. Суверенитет он нам. Это будет та третья революция в нашей стране. Или даже четвертая, да. А революции сами знаете. революция это хорошо, это все новое. Но в процессе этой революции... Обычно какой-то период беспредела полный. На самом деле в революции беспредела не было. Даже, ну можете привести пример, где был беспредел в революции первой? И на чем он основал? Ну, в первой я не скажу, потому что настолько глубоко историю не знаю. 17-го года? Ну, даже в 17 го если взять все равно, экономически полностью перестроить страну за короткие сроки, это в любом случае нет идеального общества, где все идеальные люди и все работают на идеалах. В этот момент пользуются как раз, которые разворовывают, вывозят богатство, те же те же свергнутые власти, допустим. Сколько было вывезено золота, сколько было вывезено. Я вам сейчас скажу одну вещь. так, ну, Если смотреть факты реальные, исторические, особенно, кстати, которые можно посмотреть на, на рост, даже как ни страны есть. А, после 2017 года революция произошла. Там была дальше на нас государство, естественно, напало капитал. И были также э, э, бел, белогвардейские части, но я их считаю коллаборационистом, потому что у них цель была не России установить, как говорится, как сейчас, хотя сейчас уже тоже уже начинать понимать, а то, что они все равно за свои личные ценности. Потому что они как жили в особняке, они хотели дальше, чтобы на них Работал. Вот. Но их тогда было большинство. Почему? Потому что, когда происходила революция, ну, не в большинство смысла, их было до... большее количество, чем сейчас. Почему? Потому что тогда бывшие а, дворяне, они все равно, естественно, многим, многие, конечно, перешли на сторону народа, действительно, как говорится, а некоторым, ну, что-то как-то непорядок. Я, я жил за счет кого-то, я хочу дальше жить за счет кого-то. Они, естественно, им это не понравилось. Но сейчас, это было 10%. процентов. Сейчас, а, как раз таких вот, которые живут за счет других, вот, естественно, как я уже сообщил, их меньше до процента. Так, какая- же, И просто когда революция произойдет, там просто ни, ничего такого особого не будет. Понятное дело, кто-то из этого процента, кто имел все, мы, конечно же, мы можем сказать так, что ж, давай так, вы работаете так же, что человек, сейчас человек человеку брат товарищ, так что все работают на общее благо и все вместе, все. Ну, понятное дело, если кто-то из них захочет то, что вернуть все обратно, что он деятельность подрывную вести, который скажет, что, что хочет опять вернуть эксплуатацию, ну, тут уже, конечно, придется принимать определенные меры воздействия, соразмерные, понятное дело, можно сказать как-то по рукам бить сказать вы что это не, не это не порядок это быть не должно Никто просто так не отдаст ни деньги ни власть это наркотик еще тот это все прекрасно понимают. а насчет одного процента весь мир возьмите весь мир владеет меньше одного процента это доказанный факт что сколько там 1-2 процента владеют богатствуем больше, чем все остальные 99%. Один процент, это даже формально, меньше 1%. Один процент, это просто округлили, так сказать. И то, это в большую сторону. Их, и, и плюс основная часть. Но смотрите, что происходит в мире, смотрите. Войны, согласитесь, они происходят не из-за этого. Наркомания, наркоторговля, торговля людьми, торговля из, из, из органов и прочее. вот это все, которое происходит. Мы смириться, что войны, наркоторговля, это часть бизнеса. Того же меньше одного процента. Немножко поправочка. Это может как-то бороться, а не, не Нет, <с пара> немножко поправочек <Нет, всех нет, пара> э, э, э, Вы имели в виду не смириться, а понять то, что это, и признать то, что это все из-за этого большинства людей. А Слава, я думаю, все это признают и по и понимают. Нет. Не все, кстати, я много общаюсь, многие говорят, ну это так само возникло все. но ну, как же, само? Откуда само с неба что ли, вот это Все осознают, что оно так и есть, в принципе. Согласитесь, когда большинство знает, они им как-то скажут, что-то как-то непорядок. Может, давайте сменим все это? Ведь есть какой-то опыт, уже, который, уже где вот это все абсолютно не было, уже не было завязано всем это. Ну а как менять? Просто так вот, чтобы на части сменить, это опять только революция. Только согласны. разъяснение людей, это первое, чтобы они уже первое осознали, что это Люди как сейчас не верит никому. Сейчас, сейчас такое сложное время, что настолько СМИ и интернет распространен, что верить кому не знаешь. Не надо верить никому, надо проверять. И, ну, и разбираться. Где проверять? На и смотреть факты, которые были исторически. только на основании фактов, на основании как раз людьми, которые могут донести, показать непосредственно, что вот, то есть как раз мы факт, фактически. Не вспоминается история Ломоносова. Сколько он боролся за переписывание российской истории немцами? И где факт, что она не переписана? И поднять никто исторически это не может. Ломоносов ⁇ это один из наших деятелей, который очень многие законы, как раз он был фактически ученым, многие законы в плане физики, но и в плане истории, да, он как раз за то, что история России, она не, не была связана с Германией. А о а чем было? То, что в то время, когда он жил бы, что наша элита, они были так как... Имперс, императорский двор уже был наполовину, там у них кровь уже была немецкая, поэтому, естественно, была, уже, они, естественно, и пропаганда была то, что немцы, типа, как управляют русскими. Ломоносу, конечно же, боролся про, против этого. Но так как тогда большинство было крестьян, крестьян тогда тру, совершенно другая система была, им трудно было донести. Вот. Им было неграмотно. Поэтому только среди элиты. Вот вся проблема, что в то время было недостаточно источников информации, а сейчас переизбыток источников информации. И выбрать, где правильный источник информации. Потому что смотришь наши телеканалы, блин, противоречить смогут друг другу. Только факты, неопробежимые, которые были на основании документов и так далее. Вот. Это открытие в общий доступ архиву должно быть тогда. Не, ну что-то а открыто. открыто. Да, уже ну, что-то открыто. Что -то Понимаете, и что -то только, только осознание, правды, говорит, осознание правды, первый шаг к победе, даже если правда не особо приятные. Да, конечно же, трудно признать, то, что оказывается, что нам всем управляет меньше 1% населения. И они, по сути, что захотят, то и происходит. Но куда деваться, это надо признать, а дальше уже действовать. Самый плавный переход к справедливости будет, когда воспитание наших детей пойдет. На исторический факт, и именно с точки зрения морали, а не материальных ценностей. Согла... Вот, да. Согласен, но воспитание за счет чего будет? Согласитесь, смотрите, все СМИ, которые сейчас, она, к сожалению, принадлежит телевидение. Вам принадлежит? Нет, мне не мне, оно принадлежит. И не человеку. Я не думаю, что сейчас вот есть люди, которым принадлежит СМИ. СМИ как раз и пропагандируют ценности, чтобы не было воспитания. Тогда получается воспитать, кто должен? Люди своим примером. Конечно. А где, где люди должны это пример? Где правда для людей? В интернете. Интернет. Также общение с людьми. Также, также общение с людьми вот, например. В в интернете там столько сразу мусора, что еще хуже, чем на телеканала. Вот если честно. Потому что столько мусора и столько всякого. Не, ну согласитесь, если есть... те же факты могут с пяти сторон обсуждаться. И каждый будет оставить свою правоту и ссылки делать на какие-то факты исторические, на какие-то архивные данные, на какие-то высказывания там, людей, участвующих. И все эти пять правд будут совершенно кардинально разные. И под, под каждой точкой зрения освещены. Поэтому сложный вопрос. Ну, смотрите, в семье. в семье. Воспитывается ребенок в семье. Какая ценность у семьи, что она хочет от жизни, так он его и воспитает. А, смотрите, вот тебе сказали факты, но ну, я думаю, ни для кого не факт, то, что если людям сказать, то, что смотрите, сейчас капитализм идет, где все завязано на прибыли, и сказать, откуда все противоречия, откуда берут кризисные ситуации, я думаю, это факт не, ну, нельзя проверить. Что? А будем отрицать факт денег, что все за прибыль? Я думаю, не вы, не я не буду отрицать Без просто Но вот, вот вам неотправежимый факт. Вот люди смотрят, что все завязано на деньгах, все хочется справедливости, справедливости искать негде, власти особо тоже справедливости. Так исходите от этого, ищите за, э, за каждым человеком все материальные интересы. Когда есть происходит какой-то факт, и какой который кто-то припозим, факт особенно ложный, вы смотрите, какой материальный интерес у тех или иных групп, и все, и сразу понятно. Но вот люди так и исходят. Зачем бороться, если лучше смириться и жить вот так все живут? Mm -hmm. Вот, прибыль себе, вот, находить себе где найти деньги, про на проживание, себе благ, блага какие-то и все. И остальное горе еще не половина. ну Поэтому без, без вмешательства, без деятельности государства тут... Согласитесь, тут Далекую перспективу на воспитание именно детей опять. Сколько их вырастет, как, какими они вырастут опять, зависит лично от каждого. От каждого все равно, понятное дело, но ну, согласитесь, если государство, даже даже если это то пошло, что государство, оно ведет политику антинародную, как раз, которая поощряет, ну, не на антинародную, а проще скажу, он поощряет именно тех, кто как раз на меньшинство, именно отстает интересы меньшинства, которые есть. Что здесь должен делать народ? Я думаю, объединиться, согласитесь? Само собой. Как, как в 41-м объединился народ. Ну, тогда, конечно же, все равно, и верхушка определенно, потому что как-никак построено все было снизу, власти. и те, кто, естественно, все было намного проще. Так как э, верхушка это было представительство народа, и сейчас представитель народа, который естественно, сказал сразу, что надо, что и как делать, и сразу все, э, все донеслось, что происходит. А все совещалось все мгновенно. Сейчас, конечно же, э, вот э, совершенно иная система. Но объединиться только разъяснениями между э, людьми, все, что вот что виноват, что делать и что сейчас происходит. И что, э, фактически, к чему все идет? Согласитесь, то, что сейчас люди готовы даже некоторые смириться, знаете, а понижение у них дохода то материального, даже несмотря на то, что они продолжают также работать, уменьшается, э, ведь при капитализме это же закономерная, закономерная вещь. Он не уменьшается, он никогда не будет расти, потому что никогда не будет заработать, повышаться неравномерной инфляцией, сами знаете. А инфляция, знаете что, инфляция это... Искусственно созданные повышения. Это... Это рост цен на все товары, Это цена товара, да? Она знаю. официально с она... Это искусственно создан, потому что не может один товар стоить там, сырье, допустим, как добывалось, так она не может дороже добываться. Искусственно, искусственно, не на рост цен, потому что человек берет по 3 рубля сегодня, завтра тебе надо 5 брать. Есть такая э, закономерность, то что... Э, кто является основным потребителем? Когда на капиталистическом производстве создался товар, его что нужно, чтобы он был... Его нужно продать. То есть обменять на что-то другие блага, и в основном больше, чтобы получить прибыль. Основным потребителем кто является? Мы люди, мы же и производим. Но нам платят зарплату, а товар, когда выходит, там же еще учитывается прибыль. То есть получается прибыль, то все меньше и меньше происходит. И это действительно факт. Поэтому она должна расти, прибыль. Прибыль должна расти. Это один из таких источников инфляции. Закон любого капиталистического предприятия, он должен быть при. А, а сейчас согласитесь, у нас все сейчас завязано, все сферы, в том числе и ЖКХ завязано на прибыли, все абсолютно, и это надо просто признать. Это замкнутый круг получается. Растут, расти должна прибыль. За это должны расти цены. Цены растут, должны расти зарплаты. Растут зарплаты. Человек много покупает, надо поднимать цены, надо поднимать прибыль. Это все за замкнутый крок, и он потом до бесконечности. Так, вот так вот от праздника Победы мы сейчас вошли как раз уже в экономические моменты. Ну, в принципе, ладно. Ладно, все, спасибо большое, что ответили. Еще раз вас с праздником. Все, все вас вас. А информационное агентство Ледокол. Меня зовут Григорий. Разрешите задать им буквально несколько вопросов, касающихся сегодняшнего праздника. Конечно, сдавайте. Так, сегодня праздник День Победы. Скажите, пожалуйста, кто победил в Великой Отечественной войне? Советский Союз. Вот. Ру... Как обобщенно можно сказать, что русские люди. Вот. То есть, а... можно сказать, вся страна в целом, весь Советский Союз, все граждане данной страны. Да, вот. Так, скажите, пожалуйста, с помощью чего мы смогли победить круп... сильнейшую и крупнейшую на тот момент армию? Именно вот что повлияло на то, что мы победили ее? Ну, мне кажется, то, что у нас союз был сплоченный, то, что все, каждый человек боролся, каждый человек работал на победу, и то, что у нас э, совершенная техника была на тот момент, то есть э, как раз была модернизация войск и как раз в этот период пошли новые эти ну, есть, танки оружие. то есть которая вот даже вот перед этим была индустриализация которую мы успели буквально она создала очень огромный в тот момент за короткий срок создала тот потенциал благодаря которому смогли победить правильно ну да там если бы не война то у нас бы страна бы намного быстрее бы развивалась то есть у Сталина были большие планы на эту ну на страну он там благодаря пятилеткам там много что делал вот. а потом вот Хрушев все развалил да, знаком факты. Интересные факты. Там, там было пятилетки, всего лишь две с половиной пятилетки. Это, это каких-то, сейчас скажу, это 15 лет. Почти вот. 15, только за 15 лет все как раз все мгновенно восстановилось. Интересные факты. С ну, фактически с нуля. Потому что те заводы, которые были сейчас с Российской империи, они остались их было не такое огромное количество, не такое значение, которое по сравнению с теми, которые построили в результате индустриализации. То есть, а... По статистике можно сказать, сколько предприятий было создано. Но там... Как бы, да, там большинство заводов этих и предприятий, они были дублированы и перевезены многие заранее, как бы он там, ну, как-то продумал то, что были за Урал, перед Уралом. И благодаря тому, что грамотно была развита сеть предпри... этих заводов, фабрик, то большинство заводов, которые эвакуировали, они как бы были уже дублированы на Урале. То есть они как бы, когда их эвакуировали, они как бы уже были, но это как его... Не, не работали, да, то есть был фундамент данных заводов, то есть они как бы не с самого нуля работали, а уже как бы с этого. Да, станки перевозились составами, которые эшелонами, а корпуса... Так, скажите, пожалуйста, вот еще вопрос. В чем, чем было главное отличие буржуазной Европы на тот момент? Я скажу сразу напомню, то, что и границы Германии тогда были совершенно иные, чем сейчас современные. И большинство стран они э, были в основном подчинялись уже под Германией, уже входили даже в германский рейх. А те, которые не подчинялись, они помогали все равно рейху в агрессивных планах в отношении Советскою. И какая система вот, отличия у нас была? В плане различий этих, как государственного устройства или как? Ну, может, это государственное устройство или система экономических отношений между людьми. Ну, раньше, как я читал историю это, там читалось то, что в Европе они там больше работали, ну, как на кланы, можно так сказать, там в Европе, но и до сих пор есть. И вот как бы эти кланы, они там пытались увидеть, что Советский Союз развивается, и, и, и придумали там Гитлеру вот эту всю идею, все это вот это все, ну как бы организовали, придумали, а потом, когда их уже начали там это жать прижимать, они такие, ну, мы как бы ни при чем, и это, то есть начали отнекиваться. Так, и интересный вот факт, вот я вот заметил: сначала же они, Гитлер появился в Германии, но он первым делом напал дал на какие страны? На те же страны, которые были рыночной экономикой. Вот, пожалуйста, капиталистическая Польша, капиталистическая Франция. Он если сначала их захватил, а потом уже, уже Гитлер, когда укрепился, уже. Мы же Польшу поделились с этой. и в Германии поделились же Польшу. Они же пополам ее забрали там себе часть и себе часть. Сталин, он отсоединил границу, он прородил границу себе, чтобы как дать больше форы, чтобы ну, как это называется. Если вдруг какая-то зворушка начнется, он как бы давал фору войскам, чтобы там как-то время потянуть. Как бы эти километры тоже пригодились потом в будущем-то. Так, сейчас, чтобы вот это скажу, там было не деление <связавший> Польши, конечно да, же, да, особенно. Там, что, так, да. на, на той территории, где именно западной Польши, там были в основном жители, этнические белорусы, да, ой, прошу да. прощения, восточной Польши, были, были этнические белорусы, украинцы, потому что, которые входили в Советский Союз, естественно, и считалось это своими гражданами. И для защиты их пошли на такой шаг. А Германия на тот момент еще, несмотря на это, мы, мы пошли и уже потом уже, дальше уже переговорами, путем переговоров все-таки немцы пошли, то что, да, это советское, это все в советских интересах. А так назывался поход, запад, освободительный поход Красной Армии. В тот момент, поэтому именно вот и мы присоединили, да, и фактически, да, это была действительно фора. Потому что западные державы, которые все это видели, они, естественно, никто, Советский Союз, никаких санкций не было, то что знали, что там была еще такая понятие, как линия Керзона, да. то, что, вот, это исторический факт, то, что это фактически территории, территория, они были спорные, и даже больше именно как раз они, больше это наша территории, потому что этнические там были, то что есть этническая карта. но это небольшое отличие. Скажите, а вот, а вот сейчас а, наш флаг, а, Российской Федерации, Триколор, почему-то все больше подменяют его, красный знамя, которое было, с которым мы победили, с которым мы жили, все больше оно вытесняется именно триколором. С чем это связано? Могли бы выяснить? красное знамя вытесняется триколором? В плане того? Да, что -то? сейчас все больше да, триколор именно во всем фигурирует. Ну, не знаю, просто, наверное, страна как бы это изменилась, и поэтому как бы флаг меняется. Да. Вот единственное, где такое остался красный знамя, это только, по-моему, в Беларуси там на этом музее висит, и все... Так, это, это как бы... Люди меняются, страна меняется, естественно, и символика все должно меняться а правомерно ли это Так, сейчас, на секундочку Так, Беларуси, у них, я сразу скажу, поясню, у них, у них все равно флаг сейчас, который был именно флаг Белорусской ССР Да, и то, что, да, флаг чистый Советского Союза, у них, да, на музее, именно в Бресте а, Скажите, а вот правомерно ли это было вот, изменение именно э, флагов? Вот. Точнее, больше вопросы. Вот система, которая произошла в 1991 году, это как, что за система была? Ну, развалили союз, Чё, поделили союз, Ельцин подписал указ, вот, который ну, как бы, фактически не имеет никакой роли, но почему-то его все это выполняют. Вот. То есть как бы он незаконный, не юридический, поэтому это. И после этого начали разделять как бы, Советский Союз на его республики, которые отсоединились и так далее. И фактически у нас система отношений между людьми было на замену на капиталистический э, путь, где все завязано на, на, на да. желание получения максимальной прибыли определенных элит, отдельных лиц, и то, что все завязано на деньгах как можно да, больше, и которые разобщающие. Да. пришли на рыночную экономику, вы правы говорите. То есть был, ну, все это разница экономики, пошло как бы это развитие вот этого. Взяли у европейцев, у американцев взяли вот эти вот, систему экономики, экономики систему вот этих взаимоотношений, торговли, рынка. И поэтому, как бы считаю, что посчитали, что это лучше, чем то, что было до этого. А вот кто посчитал, мне вот интересно, посчитал народ, который большинство лет, или какие-то отдельные лица посчитали? Ну, как я помню, народ тогда проголосовал не за развал СССР, а наоборот за объединение СССР. А это значит, вполне логично, это значит, что это высшие чиновники, все вот эти лица, которые там у власти курировали, там вот эти все а, олигархи, которые сейчас все это поделили, сказали, вот, был завод, теперь он мой, то есть как бы это, как бы вот земля вот любая, это все наше, как бы все родное достояние, там газ, это... Есть реклама даже «Газпром», типа это «Сила Сибири – наше достояние». А какое наше достояние, если, блин, все деньги утекают в олигархам, в это, как его называется, в карман, там, ездят на джипах, а я тут, блин, это как… Побирать, блин, со стекла. То есть, рублей, то да. получается, произошло даже преступление против а, именно народа тогда, получается, произошло, которые должны за это фактически могли вот эти верхушки, которые делали фактически, можно было спокойно привлечь к ответственности, получается, тогда. Ну, можно, да, судить там, но я как бы не этот, как бы не моя работа это делать, как бы моя работа это все, как бы смотреть, осуждать, в крайнем случае там это как его. Наша работа, не смотрите, а наша разъяснять и объединяться. Да, да, да. То есть, главное сплотиться как mm -hmm. бы против... Ну, против врагов я не знаю каких вот трудового чё... трудового врагов трудового народа большинство да сейчас я даже не знаю кто у нас враги потому что все тут друг друга пугают то американцами то еще кем-то там санкциями как бы кто-то американцы хорошо да допустим даже как они говорят американцы враги сейчас, сейчас еще прям скажу фразу. но вот а вот олигархи которые, которые есть они тоже совершат действия как раз антидородные. они чего не считаются врагами как говорится ну, они специально себе прикрыли себе вот эти вот законом себе депутаты эти прикрываются же законом, там, сейчас же нельзя ни власть, там, никак это, как его не осуждать, ничего это, там, нельзя никак там ничего портить у них, там, нельзя там им ничего высказать, они там сразу начинают на тебя и заяву кидать, и это, сейчас даже, вон, я сам, как бы, из Москвы, вот там, в Москве у нас были случаи, когда там, едут с мигалками, даже скорую не пропускают просто вот так вот это, то есть это вообще не люди какие-то, некультурно. А есть нормальный депутат, который там, он Строят эти, как там называется, оздоровительные центры, там вот у нас там построили в на районе эти всякие детские эти дома там построили, всякую... Конечно, возможно, есть, но в основном, основная система, которая сейчас, она как, в основном, кто влияет больше именно негативные, вот, представители, представители правящего класса, которые, которые получают максимальную прибыль, которые влияет. я думаю, они все-таки влияние намного больше оказывают, чем отдельные, как раз, которые готовы были работать на народ, народ, который хотят, но им не дают. Здесь такая система есть. Ничего не могу сказать по этому поводу. Я как бы не во власти, ничего об этом не знаю. Но могу сказать то, что сейчас идет борьба просто этих людей на верхушке, которые кто-то за народ, кто-то против, кто-то это. То есть, кто-то не нравится кому-то, они там на них ФСБшников посылают, они там начинают их это зажимать. То есть... Так, ну, э, все равно это государство, все равно это как надстройка над тем, что происходит над экономическими и материальными отношениями между людьми. Я думаю, основное, что нужно сделать действие, это все равно народ должен объединяться в единый кулак. Ну, только да. таким образом. Все, спасибо большое, что ответили. Все, с праздником Владимир, Победы вас. Праздником. все Всего доброго, до свидания, до свидания. Спасибо. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Сегодня у нас праздник «День Победы». Разрешите вам задать буквально несколько вопросов касаемо этого праздника. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, кто победил в Великой Отечественной войне? Конечно, русские. Советский народ, если быть точным. Так, скажи, пожалуйста, какой фактор именно сыграл именно у нас в нашей стране тогда, в тот момент, именно благодаря которому мы смогли разгромить самую сильную армию мира, например, да, армию Третьего Рейха? Ну, по-моему, это боевой дух советской армии. И, ну, даже ничего не могу сказать насчет этого. Так, смотрите, а вот система, в результате которой все грамотно поставляли, мы смогли изготовлять снаряды, вооружение, патроны и все это поставлять на фронт. Это как это сказалось, естественно? Ну, конечно. Это самоотверженность тыла. Так, а скажите, а вот почему тыл смог вот так в тот момент, вот на ваш взгляд, именно тогда вот организоваться вот, грамотно? Именно такая структура, которая была на тот момент, она... Благодаря чему она, все это. Вот этот такой, тыл стал таким, проводил такую эффективную работу, которая смогла вовремя поставлять все необходимое для фронта. Ну, я не могу сказать точно, что именно послужило толчком для фронта. Система какая была? Ну, система. Я не был тогда, поэтому я не могу сказать точно и со всей уверенностью говорить. Но, по-моему, это все самоотверженность простого народа. Так, а тогда была социалистическая система вот у нас в стране, социалистический строй общественных отношений, это повлияло, оказало свое влияние в, и вклад в победу? Ну, в некотором смысле. Так, скажите, а в чем было главное отличие на тот момент а, стран а, буржуазной Европы? То, что никого, для, для кого не секрет, что Германия на тот момент она имела совершенно другие, отличные границы от современного состояния. Она была и больше, и плюс а, в Третий Рейх а, входили многие другие государства, были под ним. А, а те, которые не были тогда, это вот страны... Испания, Швеция, они все равно работали на Германию, на фашистскую Германию и оказывали, и вносили вклад в агрессивные планы ее в отношении Советского Союза. И вот отличие, и вот у нас, что именно было? Чем эти систем отличались? Ну, насчет того, что по-моему, как мне кажется, Россия была более сплоченной страной, несмотря на отсутствие передовых технологий и новшеств в технологиях. Кстати, Хотя Страны Европы боялись России из-за его быстрого прогресса. Вот уже после армии. Да, что обеспечило именно этот прогресс, который был. А, потому что на уровне, если в смотрите, Второй мировой войны, уровень Великой Отечественной, у нас были танки, особенно после 1943 года, они уже фактически, все фронты, они превосходили технический уровень даже вот, не, немецкого вооружения. То есть технологии, как видим, они были вполне соответствующие и даже лучше во, во многих, по некоторым параметрам. И потом, а после военный прогресс, после, может быть, знаете, был очень короткий срок, мы восстановились, и страна шла вверх. Именно почему все это шел тогда прогресс? Потому что прирост национального продукта тогда, на тот момент, по самым высоким показателям, это было 30% годовых в год. Ну, по-моему, это вопрос некорректно мне задавать, так как это более понятно человеку, который все это пережил, весь этот эмоциональный план то, что чувствовали те, кто делал все это. Поэтому нам сейчас это не, никак нельзя будет понять. Может, даже мы и поймем, но не все, что туда послужило. А согласно то, что туда послужило, тогда было именно система воспитания, именно печатать отношения, она была на социалистических рельсах. То есть все поставлено на общее благо в целом. И благо.. Как раз благо, уровень дохода постоянно увеличился, прогресс, и все было едино, все, все было очень, все связано. Сейчас опоздалось а с первого года, сейчас нас, когда мы вошли на рыночные рельсы, то все как раз, где, когда все было завязано на, уже на максимальной прибыли. Максимально короткий период отдельных лиц, которых держателей как раз всех производств, организаций и и до то, что и на, жажде, на жажде денег вот завязано после 1991 года. А тогда было все по-другому, иной струй. Есть связь? Ну, связь есть, конечно же, потому что по большей части народ для народа делал, а сейчас для прибыли отдельных лиц. Так, все, спасибо большое, что ответили. Все, с праздника победы еще раз. Всего доброго, до свидания.